Доброго времени суток, дорогие коллеги, друзья, с вами Дарья Пахильчук и в этом видео мы посмотрим с вами обзор каталога номер 12. Итак, каталог номер 12 будет действовать с 7 по 27 августа, он будет длиться три недели. И нас ждет очень много новинок. Благородные оттенки осенние палитры, воплощенные в новинках эффектного макияжа. Новый сезон начинается с модной коллекции для всей семьи «Осенняя сказка». Итак, начало каталога, конечно же, с новой коллекции «Осенняя сказка». Золотой сезон модных открытий. Осень, время поэзии, красоты, прогулок по паркам засыпанными листьями, уютных встреч с друзьями. А еще этот сезон экспериментов со стилем. Новая коллекция для всей семьи «Осенняя сказка» воплощает гармонию природы и настраивает городских жителей на романтический лад. Итак, давайте же посмотрим для наших милых дам, женщин, девушек замечательная коллекция «Осенняя сказка» классная, стильная, модная, очень яркая и интересная. Далее, Компания Фаберлик нас очень радует своей обувью. Обувь у нас есть и мужская и, и мужская появится, и женская, и детская уже есть в продаже. Итак, здесь у нас представлены туфли для женщин Бель, туфли для женщин Виолет и полуботинки для женщин Адель. Вот такие вот очень интересные модели в разной цветовой гамме. Смотрим далее. Батильоны для женщин Элеганс, сумочка Лесная сказка, туфли для женщин Оливия, сумка Жар Птица и ремень Жар Птица, а также шарф Эдельвейс. Здесь модные аксессуары. Тренды сентября. Итак, тренд этой осени – стильные акценты. Смотрим. Бонус за покупки тушь для ресниц за 159 рублей. Наша новинка. Следующая новинка – это тренд этой осени «Кошачий взгляд». Итак, первое. Тушь для ресниц «Кошачий взгляд» три в одном: Объем, удлинение и разделение. Инновационная кисточка. Фибровым кончиком вытягивает реснички по направлению к вискам, прида... придает глазкам привлекательную форму и создавая интригующий кошачий взгляд. Следующая палета теней для век – звездный час. Итак, здесь имеется шелковистая текстура, насыщенные оттенки. Следующий тренд этой осени – глубокие оттенки с нашими новинками. Добро пожаловать в мир волшебных ароматов! Итак, если вы имеете данные купончики со скидкой 50% на любой парфюм, то только в каталоге номер 12 вы можете потратить данные купоны на любой аромат из этого каталога. Итак, акция для наших замечательных читателей журнала Faberlic Style номер 9. Каждый день с 7 по 27 августа. 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 9 получат в подарок новинку парфюмерную воду Beauty Cafe Каприз для женщин 60 миллилитров. Следующая наша замечательная акция Дари добро вместе с компанией Faberlic. Здесь наши классные новинки, которые, приобретая которые вы можете внести вклад в нашу замечательный благотворительный фонд. Здесь указана сумма по цене каталога и из них сколько передается в благотворительный фонд. Каприз, который нужно себе позволить, наша замечательная новинка от французского парфюмера Пьера Гера, эксклюзивно для компании Faberlic. парфюмерная вода, Beauty кафе Каприз для женщин 60 мл, гурманский фруктово-цветочный аромат. Следующие ароматы от Культюр идут со скидкой Замечательные женственные композиции. Всем мамам на планете посвящается аромат для мам. Будьте озорной и счастливой, будьте очаровательные. Наши замечательные парфюмированные наборчики со скидкой. Бонус за покупку. Жизнь со вкусом ярких моментов. для ваших чувств. Для стильных и сильных мужчин в ритме большого города. Его стихия это воздух. Лови ветер приключений нашей замечательной коллекции для мужчин «Целсиус». Парфюмерная продукция для мужчин. Итак, акция «Любимые продукты». Закажите средства для макияжа на сумму от 299 рублей по каталогу номер 12 и получите скидку 50% на любое средство для макияжа из каталога номер 13. Скидка предоставляется от базовой цены продуктов и не суммируется с акциями каталога. Итак, приобретая средства для макияжа по каталогу номер 12 на сумму от 299 рублей, вы получаете скидку 50% на любое средство для макияжа по каталогу номер 13. Следующему каталогу. Обратите на данную акцию. Высокая мода для ваших губ. Замечательные модные новинки. Итак, основа под тушь. Придает заметный объем и удлинение при использовании с любой тушью. Идеально разделяет и фиксирует реснички. Силиконовая кисточка особой формы расчесывает реснички и обеспечивает идеальное разделение. Нанесите основу и далее наносите свою тушь. Такие вот замечательные новиночки от компании Фаберлик. Радостное настроение с нашими лаками для ногтей от серии Skyline. Идеальный маникюр в три шага. Красота ваших ручек. Стреляйте глазками с замечательной коллекцией. Скидки до 55 процентов на средства для ногтей с данного разворота. Бьюти аксессуары, необходимые для вашей красоты. Далее, любимые продукты. Закажите средства по уходу за лицом на сумму от 299 рублей по каталогу номер 12. Скидку 50% вы получаете на любое средство по уходу за лицом в каталоге номер 13. Серия Platinum серия «Аквасмарт», серия проликсир. борьба с первыми морщинками серия гардерика клеточная облина кожи серия реноваж на основе пептидов и протеинов пшеницы серия матридженикс каскадное омоложение зрелой кожи серия Airstream. кожа дышащая кислородом ваша красота и здоровье. Сиящая кожа – ваше явное преимущество Матовая кожа – тоже совершенство Кожа без признастей, сухости, твой комфорт на весь день Кожа в тонусе, твоя энергия и молодость Серия «Эксперт» – домашняя альтернатива салонным процедурам Итак, у нас очень много программ Программа «Красивые глазки», «Молодость и упругость кожи», «Борьба с пигментацией и отбеливанием кожи» Следующая молодость и упругость кожи – альгинатные маски. АБЦ пилинг – баланс для жирной кожи, чистая и здоровая кожа, идеальное тело, ультракленгрен, серия вербена, всегда цветущий вид, серия ботаника. Итак, серия Эксперт Парма – здоровая кожа без раздражений и купероза, чистая кожа без акне и воспалений. Решение для жирных волос против выпадения волос, победа над перхотью, комплексный уход за полостью рта, свежесть и комфорт в течение всего дня, скорая помощь для ваших ног. Серия «Делайн» для наших замечательных ножек. Летящий походка вместе с серией «Про ножки». Ручки достойные поцелуев». Серия «Про руки» к вашему диза... вниманию. Время для двоих. Перенеситесь на лучшие спа-курорты Востока. Кругосветное путешествие. Романтичный дуэт серии «Оранжерии». Утолите жажду витаминов наши замечательные новинки. Десерт для настоящих гурманов серия «Бьюти кафе». Изысканное лакомство. Далее наши новинки от серии «Ла Крем». Шампунь освежающий изысканный уход плюс бальзам освежающий. И шампунь, увлажняющий нежное прикосновение плюс бальзам для волос. Суперцены от 79 рублей на продукты с этой странички. Серия Астронавтик Улетные приключения. Серия BB Girl для наших стильных девчонок. Стойкий цвет без аммиака. Роскошь салонного ухода день за днем. Салон Кара ждет вас. Фаберлик Эксперт. Твой эксперт в восстановлении волос. Твой эксперт в безупречных укладках. Красивые волосы, это так естественно. Наша программа ускорения, очищения и контроль. Будьте всегда под контролем. Наши новинки протеиновые батончики. Основан, основные компонентки сыворотка молочная, сухая, изолит его белка, концентрат сыворочного белка. Вот такие вот замечательные, вкусные протеиновые батончики. Вкусный и полезный перекус для современного ритма жизни, где вы не находились. Следующая новинка это напиток с овсяной клетчаткой. Овсяный напиток со вкусом малины это вкусный источник пищевых волокон для поддержания хорошего пищеварения. Наши вкусные кашки и чаи полезные продукты. Терапия для здоровой жизни. Далее, любимые продукты. Закажите средства для дома на сумму от 299 рублей по каталогу номер 12 и получите скидку 50% на любое средство для дома из каталога номер 13. И нас на новый аромат у ультракондиционера. Яркость и белизна. Суперцены на стиральный порошок. Пятна выводителей со скидкой. Каждый уголок дома засисяет чистотой. Приятные ароматы украсят дом. Посуда станет ослепительно чистой. С нашей новинкой Концентрированное средство для мытья посуды. Дерматологически протестирована на чувствительной коже. Только специально для чувствительной кожи. Выбирайте лучше из всего многообразия. Наши замечательные новинки. Чувственная красота. Лимитированная коллекция татарянского дизайна Паллы Мальтезе. Модель Фэритейл. Бюсгалтер, трусики безгалтер пушап и трусики слипы к вашему вниманию безгалтер на косточках и трусики с завышенной талией следующая новинка это фэйритейл мягкая чашечка вас ожидает классика для мужчин и женщин женское очарование с нашими новинками колготки с фатозийным орнаментом делают образ роскошным. Они идеально дополняют торжественные луки и гармонично вписываются в офисный стиль. Басик – основа твоего гардероба. Для наших стильных мужчин. И новая коллекция. Переосмысливая традиционные элементы стиля, casual дизайнеры предлагают яркие осенние тренды. Сочетание благородных коричнево-зеленых оттенков, мужественные принты, стильные и вместе с тем комфортные силуэты. Легенды осени. На перегонки с листопадом. Новая коллекция для стильных мальчишек. В гостях у сказки новая коллекция для красивых модниц. И не забываем и радуем себя, что у нас появилась обувь для наших мальчиков и девочек. Школа супергероев. Новая коллекция. Школа – лучшее место, чтобы продемонстрировать свои суперспособности в ежедневном решении сложных задач. Новая ультрамодная коллекция одежды для школы. Вот вдохновение для мальчишек и девчонок на каждый день. Суперцены на базовый гардероб. Для наших мужчин маленьких. Классические решения по суперценам. Заряжайте, нажимая, сверкай. Наши новинки – замечательные кроссовки со светодиодами. Итак, далее кроссовки «Спорт», полуботинки, туфли «Оксфорд» и полуботинки «Классик». Для стильных девчонок также кроссовки со светодиодами, туфли «Классик», балетки «Элеганс», полуботинки «Стайл» и кроссовки «Спорт». Мудрая сова, талисман для успешной учебы. Наши новинки. И для наших дорогих новичков действует акция. Если присоединится новичок к нам с 7 по 27 августа, либо он присоединился к нам ранее, но ни разу не оформлял заказы и не оплачивал, то... Данный подарок также положен ему при выполнении условий. Сделайте и оплатите заказ до 27 августа на сумму в России от 1199 рублей в ценах каталога. И получите подарок в следующем периоде, сделав заказ по каталогу номер 13. В подарок будет входить тушь для ресниц, кошачий взгляд, плюс губная помада, 3D поцелуй и косметичка. Вот такой вот замечательный Подарок для наших дорогих новичков. Обязательно присоединяйтесь к компании Фаберлик. Участвуйте во всех распродажах. Не забывайте, что они бывают и закрытые, которых нет в каталоге, а в личном кабинете они постоянно. Спасибо вам огромное за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Обязательно к нам присоединяйтесь. Пока-пока.